...документации временного срока хранения, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 6-го созыва. Это 2011 год, выборов президента Российской Федерации в 2012 году и выборов депутатов Законодательного Собрания 5-го созыва. Значит, 2011 год. Значит, э, итак, коллеги, ну, буквально, да, несколько тогда слов, потому что по инструкции, которая у нас с вами есть по делу производства, значит, я вот думаю, что Володя у нас э, системщик, который мне выкладывается на сайт на еще эту неделю в отпуске, я думаю, что инструкцию по делу производства мы выложим на сайт, наверное, потому что, ну, как бы... Она очень объемная. Там сейчас достаточно резервы ресурсов, чтобы у нас все Ну, у нас не было такого. Там нет, конечно, сейчас нету, помните, нет, что нет, там ничего не получалось? Нет, сейчас, сейчас Кузьмин, там я, у, у них, во-первых, опять они прислали какие-то новые эти самые. Значит, в связи с чем, говорю про инструкцию вообще по инструкции мы не принимаем, то есть мы не заседаем вот по этому вопросу. Это была рекомендация Санкт-Петербургской комиссии. Провести заседание по данному вопросу. Вы знаете, я не обсуждаю решение Санкт-Петербургской комиссии. Значит, то есть по идее в инструкции по делу производства, могу вам, так скажем, зачитать, да? Значит, э, при уничтожении документов со сроком хранения ДМН, как у нас, до да, э, минование надобности, один год, три года и пять лет, составляется акт, который подписывается не менее чем двумя членами территориальной комиссии и утверждается председателем территориальной комиссии даже без рассмотрения на экспертной комиссии. Ну, так как рекомендации Санкт-Петербургской комиссии есть, Значит, сегодня мы должны с вами принять э, решение о выделении к уничтожению документов по Госдуме, по президенту и по э, Значит, Я вам ну, называю, есть порядок уничтожения документов, связано с подготовкой и проведением выборов депутатов Госдумы. Это 2011 года. То есть где четко сказано, э, ЦИК что делает, Санкт-Петербургская и Территориальная комиссия. Значит, ну, наверное, не буду читать, да, то есть в территориальной комиссии придан статус или нет юридического лица, храня, хранятся там не менее пяти лет и идет перечень документов. То есть все, что будет по перечню, то мы должны с вами будем уничтожить. Это то, что касается выборов депутатов государственного дела. Точно такой же порядок утвержден Центральной избирательной комиссией о порядке хранения и передачи в архив и уничтожения документов по выборам президента 2012 года. То есть отдельно по Госдуме, отдельно по президенту. Документы точно так же все перечислены в, этом, в постановлении и в порядке, какие должны быть уничтожены. Но, Скажем, у меня все те документы, которые там, вторые экземпляры протоколов, это все хранится в металлическом ящике. Вот перед вами на шкафу, это, например, документы, которые участковые комиссии которые нам сдавали, по, например, по президенту. Точно так же вот у нас 16 год, который Татьяна Борисовна у нас спасибо собирала потом, не знаю сколько, да? То есть это, но ну, я к тому, что это участковые комиссии. Но мы будем уничтожать только, естественно, то, что определено по постановлению цифр. Значит, и третий документ, которым мы пользуемся, это порядок хранения передачи в архивы уничтожения документации, связанной с подготовкой и проведением выборов и референдумов на территории Санкт-Петербурга. То есть здесь будет связано с, с выборами депутатов законодательного собрания. То есть это губернатор, если выборы, да, выборы за депутатов законодательного собрания или референдум. Значит, точно так же э, в этом постановлении, оно у нас было в прошлом, в прошлом году новое принято, а то, который, тот, который порядок э, был до этого, 13 -го года мы пользовались, оно уже утратило силу это Значит, ну и здесь точно так же определено, что хранится в окружной комиссии. Те, например, тики, которые были как у Сергея Михайловича, окружная по ЗАГСу, да. Дальше идут, идет перечень, то, что хранится и уничтожается потом в территориальной комиссии, ну и в связи с тем, что в каждом из этих постановлений все равно упоминается э, по, по документам, которые хранятся в участковых комиссиях, ну, вот понимаете, они хранять, хранить нигде не могут, поэтому все хранится, их там... Э, все, все, все то, что мы всегда собираем после выборов, это все хранится в течение пяти лет. Значит, вот такие вот документы. Которые, три документа, которые мы, мы руководствуемся при уничтожении документов вернее сначала к выделению к уничтожению значит спасибо санкт-петербургской комиссии они конечно в этот раз мы обычно все это сами делаем но в этот раз они нам даже подготовили образец акта ну, как, по которому мы можем совершенно спокойно уже так скажем отбирать эти документы и готовить к уничтожению. Значит, когда мы будем уничтожать, я пока не могу сказать. То есть сначала мы готовим все документы, все это э, делаем в описи, складываем в пакеты, как обычно, а дальше уже, как мы все сдадим в Санкт-Петербургскую комиссию, решение ТИКа, решение экспертной комиссии, э, под, вернее, акты подписанные, ну и дальше уже, как будет команда. Значит, мы на протяжении вот этого всего времени Одной фирмы всегда пользуемся услугами. Они приезжают сами, забирают. Ни они нам ничего не платят, ни мы им ничего не платим, потому что у нас на это никаких денег не выделено. Ну, они, понятно, получают от нас вот такой большой объем, так скажем, бумаги. Да? Значит, присутствуем на это измельчение, то есть эта фирма измельчает. Там измельчает, мы просто с Сергеем Михайловичем какой-то раз даже попали, и прокуратура была там. Ну, то есть это все Всеволожский район. как бы, ну, По крайней мере, ни разу вот за это время, то, что мы занимались уничтожением, вопросов у нас ни у нас, ни у них друг другу не было. Поэтому я думаю, что если не будет рекомендации санкт комиссии, то мы воспользуемся этим, этим же, тогда, этой же компанией. Значит, и по поводу конкретно постанов... решения нашего, коллеги, я вам его не размножу. <связывается> Значит, ну, смотрите, о выделении и уничтожении документов э, временного срока хранения по выборам депутатов Госдумы, президента, депутатов законодательного собрания. Значит, в соответствии... И... Здесь перечисляются все вот эти документы, но еще вот в Санкт-Петербургской комиссии в образце не было, я добавила и руководствуясь все-таки инструкцией по делу производства. То есть я перечисляю три вот этих документа и инструкции по делу производства территориальной комиссии, которая у нас утверждена 25 декабря 2013 года. Значит, территориальная комиссия решила отобрать уничтожить документы временного срока хранения, связанные с деятельностью СИК по выборам депутатов Госдумы, по выборам президента и по выборам депутатов законодательного собрания в связи с истечением установленных срока хранения. Разместить настоящее решение на сайте и контроль. То есть, вот такое вот решение. Вопросы. Я за. Нет, а вопрос какая-то комиссия должна значит У нас есть экспертная комиссия. Значит, я вам могу. Значит, у нас экспертная комиссия создается приказом председателя. Значит, э, она у нас была, э, экспертная комиссия создана еще в 2010 году, то есть есть положение, ну а состав меняется так, как менялся и состав ТИКа. Значит, на сегодняшний день председатель экспертной комиссии Земского Секретарь экспертной комиссии ЗОТОВА, члены комиссии Ильюхина Татьяна Юрьевна Бухгалтер, Кирсанова Елена Георгиевна, начальник общего отдела администрации, Смирнова Наталья Борисовна, заместитель начальника организационного управления аппарата Санкт-Петербургской комиссии. То есть это экспертная комиссия. А только она занимается, да? Ну, Хотя вы сказали, что не нужно привлекать экспертную комиссию для уничтожения значит, и коллеги. Я вам прочитала инструкцию. Да, у меня да. есть рекомендации Санкт-Петербургской комиссии. Сегодня мы должны принять с вами вот такое решение, а дальше экспертная комиссия вот по этому акту, который у нас, спа спасибо, спасибо есть. То есть, ну, коллеги, да. я вам могу сказать, вот у нас стоят короба. Мы это будем уничтожать. То есть там все, все подложено и все сложено. То есть мы там пишем 5 корабов. То, что у нас протоколы хранятся и те, э, например, акты там, по передаче из Санкт-Петербургской комиссии, нам там вилюции, да, 11 -го года, 12 -го. Они все вторые экземпляры, все хранятся. То есть это все экспертная комиссия берет, готовит, составляет опись и дальше мы не а То комиссия имеет право? Поступить? Да пожалуйста. да ради бога. При передаче, да, при уничтожении. При уничтожении, знаете, сколько работы? Мы столько носим всего. То есть мы даже я хорошо, говорить, если будете присутствую. Нет, нет, нет, дело в том, что они всегда приезжают, вот эта вот компания, по идее мы сразу с ними договариваемся. У нас нет грузчиков, то есть мы там стоим, кто-то там. Если там из подвала, когда мы носим там бюллетени, да, и списки избирателей, это через год у нас как раз в сентябре будет, да, с вами следующее уничтожение. Но когда мы видим, они приезжают, водители, второй человек, конечно, мы тоже помогаем. И я помогаю, и Сергей Михайлович помогает, то есть все, все вместе. Если у нас как бы, ну вот последний раз мы уничтожали... Последний раз уничтожили. Это что у нас было? У нас было очень много. То есть даже пришлось закидывать в машину Сергея Михайловича. В части мы ехали уже... То есть грузовик уехал с основной массой, грузовик бедный даже просел. Конечно, то есть я наоборот буду рада, если как бы прийти, помочь. То есть это не... Это же не никакой... Не, не, не, не Нет... Да не секрет, но, а что все собрать, и, по крайней мере, хотя бы будет место мешать свободнее. Место <сос> для другого, места да. да место для другого. Так, ну вот, короче говоря, вот такая вот у нас с вами ситуация. Поэтому есть проект решения. Если нету других вопросов, тогда прошу. А То есть дату будет нет, нет, если, например, мы должны, мы должны вот до по-моему какого-то числа, мы должны решение отправить в Санкт-Петербургскую комиссию, а дальше, например, они говорят, ну никогда такого не было, так, например, там нам не могут дать один день. То есть нам скажут, например, май месяц уничтожаем. Ну, значит, мы выбираем день, который будет удобен и для фирмы, и для нас, и уничтожаем именно.. Ну, вот что деньги тогда выше. комиссия будет я, естественно. Меня можно не оповещать. Хорошо. Нет, коллеги, давайте у нас с вами смс рассылка быстро идет. Вчера, правда, одна июля откликалась. Больше никто. Ну что? Юра спросил. Да я не понял просто. А я мы с вами разговаривали заранее. У нас идет заседание. Так. Итак, коллеги, кто за данный проект решения? Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержавшихся? Нет. Принято эти вопрос. Так, вопросы повестки дня исчерпаны. Спасибо.